Не так уж важно, дорогие друзья. Важно лишь то, что сегодня у нас... Начался четвертый день, дорогие друзья, и это уже, кстати, кстати, черт возьми, десятый матч, десятый матч этого самого замечательного турнира. Пенсионеры против Cold Cuts сегодня открывают нашу игровую сессию, и это первый матч на карте The Cash. матч формата Best of 1, и, разумеется, у нас с вами сегодня ожидается много всего интересного, ну, я надеюсь, во всяком случае, что это интересное будет. À, учитывая как минимум карту, как минимум, учитывая факт того, что карта вот такая вот, специфическая достаточно. У нас, кстати, смена сторон произошла. Неожиданно для меня, но окей. À, в обороне начинает Cold cuts, пенсионеры начинают в атаке, составы это Эйфория, тренер 1337, гейм-овер, сумасшедший за пенсионеров. Cold Cuts, Don't Touch, Киргиз, Easy Roller, Мотя и The Best. Всем. Всем и еще раз всем игрокам удачи Всем зрителям приятного просмотра Мне сил и... И голоса, черт возьми Проходочка на точку Б в исполнении пенсионеров Моти забирает тренера, но Киргиз отъезжает от рук гейм-овера И точка Б, ну, вроде бы как потерялась Хотя здесь, конечно, попытки контролировать хоть какие-то позиции По-прежнему от колд-кадс присутствуют Но забирают Моти и Зероллера Ответный минус по эйфории на хэлпе чуть едва было не погиб сумасшедший Но благо его спас товарищ с никнеймом 1337 Ну и, кстати, он остался один Потому что The Best и Don't Touch Пришли и сделали по фрагу Да, один против двоих с Диглом. Но если там нет армора, то это все как бы Это прям фиаско, причем жесточайшая. Не матерись А кто матерится? Я ни в чате мата не вижу. Ни сам матом не говорил. Вы чего? Вы, вы, вы что там, Петр услышали интересного такого? И от кого, что самое главное? Кстати, хитрый 1337 отправился на точку, которая называется точка А. Дорогие друзья, и вот тут как-то вот... Вообще-то было видно The Best. Я не знаю, почему не было сразу прямого контакта. А был какой-то контакт, так сказать, на позднем стрейфе. Ну, какой бы он там ни был, ладно, в общем, момент весьма и весьма неоднозначный. Счет 1-0. Открывают счет в сегодняшнем матче именно наши темные лошадки. Ну, если можно так их называть. Почему их так можно называть, по большому счету, я уже говорил, да. Основная причина все-таки того, что они темные, потому что четвертый турнирный день, а их игры мы еще не видели, и поэтому я абсолютно не знаю, чего от них ожидать. Вот, собственно говоря, почему они... Темные лошадки The Best и Изи-роллер по фрагу минус от Моти. Эйфория с тренером остаются вдвоем, рассыпаются все там же. И заканчивается все в этом раунде для пенсионеров наипечальнейшим образом. Причем настолько наипечальнейшим образом, да, что не удается взять а, просто даже ни одной перестрелки. Я уж молчу про взятие раунда. Но 2-0 вполне себе ожидаемых. <смех> <смех> Прости а, Простите, дорогие друзья Так, кто АФК? Да никто не АФК, все двигаются Здорово, Саня, как жизнь, брат? Мико, приветствую Все замечательно, все шикарно, все в гору идет, так сказать Изи-роллеры, Дон touch По фрагу, три минуса От, два, простите, минуса От игроков команды Call Cards. Изи-роллер, минус тренер 1-3-3-7 гейм-овер. Минус от Изиролера. Гейм-овер Last. 27 хп. Гейм-овер, который в чате. Удачи. Возвращайтесь, как только будет возможность. Ну, 27 хп, 1 в 5. Да, тоже, по-моему, ситуация приблизительно такая, которую не выигрывают. И ее не выигрывают. Это третий матч для коллектива Cold Cuts. А пенсионеры спят А я напомню, что сегодня один из важнейших матчей для пенсионеров Потому что третье поражение желательно бы не получать Так как два уже имеется И если их будет э -э, суммарно четыре Четыре этих самых э -э, поражения, да Тогда команда уже не выйдет из группы И это будет фиаско Потому что по одной команде, которая проиграет в группе ну, в общем-то, собственно, турнир покинет Выход на Б. Спрей от Киргиза. Не самый, конечно, удачный спрей, я честно скажу, но хороший фраг по гейм все-таки был реализован. Разменный от сумасшедшего и проходка на спот Б от игроков атаки почему-то. Это, кстати, не АФК. Это 21-й у нас отображается, потому что он на сервер заходил, а после этого карта не менялась. Поэтому он здесь отображается, но он не АФК. Его даже нет на сервере, как бы. Это просто баг ХЛТВ. Так бывает. Touch, минус 1337. Не совсем понимаю, почему пенсионеры пришли на точку Б и очень активно на ней пенсионерят. Наверное, надо все-таки чуть-чуть э, в этот момент времени не оправдывать свой клантек и играть как молодые, так сказать, да. Ну, хоть как-то более мобильно шевелиться, потому что вот до чего дотянули, до того, что эйфории остался один против двоих. И эйфория при этом без позиции, потому что надо идти за бомбой Ну, удается не ослепнуть от вражеской флешки Но контроль над точкой Б практически полностью а, переходит в руки игроков обороны Так как а, из вентилей, ну, будет очень из вентрума Будет очень тяжело контролировать хороший хэдшот от эйфории И тут изи-роллер по таймингам открывается в спину врага 4-0 Уверенно очень уверенно пока обороняются Cold cuts, И, надо признать, еще и достаточно жестко стреляют. А пенсионер, такое ощущение, что вот как-то тренер, как вы видите, да, 0 на 4. Пока еще тренер не сумел сделать ни единого убийства. Вот такой он у нас пацифист. Ну, это как бы и неплохо. А, что дальше? Дальше у нас, опять же, раунд на точку А, по всей видимости, будет строиться. Через мидл, кстати говоря. В основном через мидл и только после этого... Будет выход с ангара. Вот он, игрок, выходящий с ангара. Это эйфория. Разменивается на точке А. Минус от 1337. А я надеялся, что этот минус сделает тренер. Кстати, почему бы сейчас не рассмотреть игрокам атаки возможную перетяжку на спот Б? Кстати, она все-таки есть. И это, естественно, очень грамотное и правильное движение. Все игроки атаки убежали на точку Б. А вот игроки обороны пока не совсем об этом. Догадались, наверное, что ли так. Какие следующие карты? Ой, сегодня у нас и Dust 2 будет, да, то есть... Эээ... Что у нас там еще будет? Ну, много чего, короче, будет. Dust 2 и... И, -и, -и, и и нюк. Ну, следующая карта будет нюк. Последняя на сегодня будет даст 2 Дон touch. Ну, я бы, наверное, шел на сейв Куда с 6 хп и без диффузов-то он идет Я что-то так и не понимаю Ну, окей, по инфест работал, одного забрал а как бы... Зачем? А толку? Но зато дал возможность тренеру Наконец-то сделать первый килл В этом матче 4-1 Какая слабая сторона на кэше? Ой, я не знаю Честно скажу, не знаю В этой, как ее, господи В CS GO оборона была немножечко слабее, чем атака Но потом карту кэш переработали Убрали с официального маппула И поэтому по ней больше нет статистики а, В 1.6 совсем другие тайминги а, Поэтому здесь я бы, наверное, сказал сильнее оборона Вот, ну на мой взгляд, оборона все-таки на кэше в 1.6 Попроще как-то играется Это и на личном опыте, да и на опыте просмотров этой карты но тут, опять же, очень многое зависит от команд. Многие команды, ну, попросту больше любят и больше понимают, как играть в атаке. И поэтому на этой карте реализуют достаточно хорошо именно атакующую сторону. Я бы сказал, наверное, 51 на 49 в сторону обороны. Вот так. Ну, короче, почти... Ой! Почти полное равенство! 1-3-3-7, трипл-килл! Но, к сожалению, очень и очень мало ХП в лайфбаре. А если быть точным, всего-навсего 10... Против Моти из The а. остается игрок атаки, бомбу сейчас он, естественно, подберет, и это, естественно, никто не услышит, потому что, да, вопрос, черт возьми, странный, но игроки обороны решили не играть на контроль бомбы. И более того, один игрок, ну, то есть Моти вообще уходит на спот Б. Ну, здесь достаточно одного the Из 65 хп остается 11 Однако хедшот сопернику он дает И в раунде все-таки выигрывает 5-1 Мотя перед игрой Пару рюмок бахнул для буста Равиль, очень интересный, кстати говоря, буст <laughs> Я обычно могу позволить себе бахнуть Пару рюмочек, но это скорее не для буста А наоборот для сна чтобы покрепче спалось Добрый вечер, а узбекских турниров больше не будет? В ближайшее время, по крайней мере, не планируется Но это дело такое Вот сегодня я могу сказать, что не планируется А завтра у меня уже закажут комментирование какого-нибудь турнира Так что не загадывайте Просто подписывайтесь на канал и ждите Что-то обязательно будет Но когда, сказать сложно Энтрифраг уже за командой Cold Cuts. Ребята забрали гейм овера, следом забрали сумасшедшего. Не самые удачные мувы по открывашке под точку Б. Под мидл были. Да, у нас, собственно говоря, 1-3-3-7 идет воевать. Чего себе неплохо, кстати говоря, воюет. Ну, с тренером они сделали по одному килу и отдали раунд. 6-1. Комментатор best. Асанбой, спасибо вам большое. Очень приятно слышать. Какая слабая сторона, так это я читал Пенсионеры молодцы Ну, я бы пока не сказал, Константин Пока у них все, на самом деле, не так уж хорошо Как хотелось бы Вперед, старички, пишет Жозефина Но пока старички Очень долго запрягают, так скажем Я надеюсь на то, что все-таки они очнутся И вот сейчас быстрый выход на Б с деглами а, Иглоками Ага, с деглами, иглоками причем, самое интересное, там то всего два, Там была еще МПшка, глаки, короче Куча всего, но все это настолько слабенькое 3 в 2, оборона в большинстве Бомба устанавливается на споте Б Уже установлена На девятке у нас находится Дон Тач Изи Роллер, кстати, отправляется к нему же на девятку Не знаю, зачем вдвоем ребята будут играть с этой позиции Десантник номер раз И десантник номер 2 Уже убежал вообще в другом направлении The Bomb has been defused Дамы и господа, 7-1 а, это я писал, когда они взяли раунд Понял, Константин? Ну, тогда да Тогда в том раунде они были молодцы, я согласен А во всех остальных пока что Хочется их похвалить, но они Что-то как-то вот Не хвалятся Не за что хвалить пока что Мне кажется, будет 16-1 Геннадий Я надеюсь, что все-таки будет борьба чуть-чуть больше Что-то 16-1 Это прям как-то совсем жестко Сумасшедшего от Демилия придется открываться с Вентрума Ну, Вентрум, разумеется, в таких раскладах вещей уже будет контриться И да, контрица. он, кстати говоря, контрится Моти Который неожиданно появляется из, а, собственно, из самих вентилей Геймовер забирает Мотю, потому что я вообще не знаю, где была информация А, ну Моти, наверное, может просто не видел, что два игрока в Вентрум забегало Здесь лежит дым в сайде, кстати говоря, и Донт а сейчас не видно, потому что дым вот прям перед ним лежит. Просто он почему-то решил не прогружаться. Но, видимо, дым закончился, Донт touch делает 2 кила, 2 в одного ситуации, 1-3-3-7. Кстати, вполне себе может затащить, чувак-то жесткий. Минус изи-роллер и 36 против 36 хп. Но позиция, конечно, у Донт Тача куда более качественная, да. И, кстати, попал. Одна пуля в донт-тача все-таки залетела. 4 хп осталось от 36. Немножечко. Вот совсем чуть-чуть. Но не повезло игроку атаки. Интересно будет посмотреть за работягами на нюке. Согласен. Согласен. Вот работяги на нюке могут что-нибудь интересное показать. Есть такая вероятность. Простите, дорогие друзья, вот 16-6 вангует у нас Володя Володя, кстати, привет тебе Но пока на 16-6 не тянет Не тянет пенсионный фонд, так сказать Но они пытаются Не проще было белый флаг пенсионному возрасту поднять Может быть и было проще Но они хотят побороться И правильно на самом деле делают тон тач Расстрел на меду И это 9-1 16-3 ставочка от э, слеп... Кинга от Константина. Мотис очка вылез. Ну, туз... О, боже мой. Такой вопрос интересует. Недавно поспорили с друзьями, какой город играет лучше всех из Узбекистана. Я сказал, что Самарканд, они говорят Наваи. Ну, практика показывает на самом деле, что не Самарканд и не Наваи. Лучшие города в данный момент это, наверное, Корши, Ташкент и Нукус. Ну, еще неплохо играют ребята с... С этого, господи, как его, с Намангана Вот Ну и Самаркандцы тоже, конечно, неплохо играют И Бухарцы тоже, кстати говоря Неплохо играют Но я ничего не могу сказать про город Новои, к сожалению Потому что ни разу команда из Новои У меня не участвовала на трансляциях 10-1 Просто я не знаю, как бы, дорогие друзья Под предыдущий раунд я практически не комментировал Потому что я не знаю, что здесь добавить Избиение, к сожалению не вот Ну, просто плохо Просто, просто плохо Примерно какой счет будет? Да откуда ж знать Откуда ж знать-то Какой счет будет примерно Сейчас увидим Увидим скоро даже не примерный счет, а итоговый Изи-роллер, хороший, кстати говоря, контроль спрея, перестреливает сумасшедшего. но ну, это разменный минус за погибшего Мотю. Эйфория взрывает за Best, который перед этим убил тренера. Изи-роллер, хорошая перестройка, минус эйфория. Но по-прежнему 1-3-3-7 опасный, черт возьми, очень парняга. Ну, сверхопасный парняга. А чё вы это, флаги-то? Чё вы так взъелись-то на человека? он, Ну, подумаешь, флаг Узбекистана. <с2> а вы сразу баните, не надо За такое вот Вот за вот это, уже, вот это уже можно скрыть Одного сообщения с флагами достаточно А вот за вот это уже можно дать, кстати говоря, мут Но спасибо мне, я успею сделать это сам Бабах <с2> Не надо спамить тут нахрен Володя Ну зачем ты его на постоянку-то банишь? Ты чё, Володь? Алё И как прямо этот, я не знаю Теперь мне придется его разблокировать И снова дать ему временный мут yeah, <coughs> Ну а тем временем, спасибо Владимиру, мы пропустили раунд 11-1 Саня, я отходил, что случилось? Mm -hmm. Ничего, в целом 1337, мой братишка, Теска, строгий игрок, пишет у нас Виталий Лукин в чате. Ну, крут, крут, на мой взгляд, прям на голову выше тиммейтов. Что дальше? Что дальше? Кто кого? The Best? Uh, the Best против тренера. Так, все, дорогие друзья, одну секундочку, я сейчас прямо отлучался Технические проблемки, чуть чуть чуть Киргиз, минус эйфория и попытка захода на точку А, насколько я понимаю, вырисовывается у пенсионеров Но важно понимать, что это лишь попытка The Best кроет сразу двух соперников и четыреххаповый гейм-овер Гейм-овер, как-то интересно я вообще сказал В общем, гейм-овер, проблема, да, проблема у него однозначная Ну что? 4... 4 хп. Успевает выбросить хаешку. Хаешка никого не убивает, но хотя бы успел ее выбросить. Не так жалко, что потратил на нее деньги. 12-1. Сорян, за бан, перепутал кнопочку. Ничего страшного, Валет, ладно, бывает. Разобрались. Никогда просто, если что, так никогда не надо банить человека сразу... Сначала надо дать мут на 5 минут Ну, единственное, конечно, только Я Разрешено банить сразу за оскорбление э -э, Меня За все остальные ситуации Только мут пятиминутный. А уже при повторном Тогда бан на постоянку, да Киргиз Склеил ласты И точка Б, кстати, потеряна Непонятно, почему там один киргиз находился На, типа, ну, на Б Где-то, наверное, надо было Хотя бы еще одного, кого-то к нему Ничего себе, в тиммейты засунуть. Изи роллер. Дабл килл, минус один от Моти. Тренер куда полез? Ну, как-то теперь он эйфорию оставил. А, эйфория вообще. Смотри, какие хитрые стратегии они мутят постоянно, да? То есть сейчас они основным костяком шли на точку Б. Эйфория должен был идти со спины, с точки A. А, Занимать роль, так сказать, отвлекающего. И вместо того, чтобы отвлечь, просто погиб. Если оскорбление света тоже мут... Ну, Свету, кто здесь будет оскорблять-то про нее многие зрители не знают. Но ну, адекватный человек, в принципе, ее не будет оскорблять. А так, да, конечно, за Свету тоже бан сразу. <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> Главное, чтобы. Мой ческа кнопку не перепутал, остальное все решаемо. Да, Володь, это точно. Но там не перепутаешь, там же ни один человек в этом задействован. Поэтому даже если он и перепутает, все равно не от него все зависит. Вернее, не только лишь от него. Проход на Б. Ну, любители пенсионеры походить на Б, потому что каждый раунд у них практически попытка захода именно на эту точку. Ну, это и не удивительно. На спот они сколько раз не ходили, там вообще без шансов. На Б хотя бы были близки к победам. И пока вот, ну как-то... Ну как-то, да? Ну как-то? Бам! Минус тренер. И бам! Минус эйфория. Итоговый счет первой половины. 14-1. Вот вам и темные лошадки, дамы и господа. Cold Cuts бесподобно реализуют оборонительную сторону. Посмотрим, настолько же ли они будут успешны. В атакующей стране и смогут ли они проатаковать своих соперников? Ведь всего-навсего два раунда и победа. Всего лишь. Вот вроде бы много и не нужно. Но эти два раунда, например, пенсионеры в атаке взять не смогли. Поэтому вот... Вот да. Ну, ставки у нас в чатике были 16... Сколько? 16-6, 16-1 и 16-3. Я помню, писали такие счета. Пока что... А, Геннадий, если я не ошибаюсь, да, у нас, по-моему, писал. Или... Так, да, Геннадий. Геннадий Симонов у нас писал. 16-1, и пока что он ближе всех. Ну, какой-то очень прям слоу-раунд. Прям, ну, очень, <laughs> полминуты уже прошло. Но колдкас вообще без боя практически заходит на Б. То есть игра от ретейка, да, у пенсионеров? И это максимально странно на самом деле, потому что ретейкать всегда сложнее. И, в общем, проигрывая 14-1. Играть от ретейка это сверхрискованное мероприятие. The best. Все, теперь, короче, он забрал у меня номинацию Лох Года. Просто забрал ее героически. Отнял у меня номинацию Лох Года. А, так зафакапить просто невозможно в спину. Не расстрелял с глока в упор. Из-за этого похоронил двух тиммейтов. Просто the best. Заруинил сейчас раунд своей команде. 14-2. Все. Геннадий, к сожалению, мимо кассы. Теперь у нас ближе всех... Ближе всех к победе у нас... Константин становится с его предиктом на 16-3. И в этом есть здравое зерно. Но 16-3 уже, скорее всего, точно не будет, да, потому что экономические раунды у Cold Cuts ну, как минимум, один. Хотя нет, да, 16-3 возможно, да. Потому что один экономически отдают, и это будет 16, э, простите, 14-3. И потом, да, оставшиеся отдаются. И 16-3 вот вам и пожалуйста. Гейм-овер 0 киллов Ну так это только вторая половина, блин Ты чё, ну 0 киллов, они а один раунд сыграли Там много у кого 0 килов. Это же не статистика глобальная Походу теперь террористы растерянные будут Не исключено, не исключено Ну во всяком случае, я не знаю вот Какой смысл от cold cuts сейчас вот эти Slow play разыгрывать Когда у вас ну, пистолеты в руках Ну соперники с МПшками там даже, кстати, три МП-шки. Вот этот клеевый пистолет, я без понятия, как называется. Где он вообще есть-то? Вот он. Я всегда забываю, как это дерьмо называется, простите меня. Ну и МКУ гейм-овера. Что вообще разыгрывается-то? Б! Б решили сыграть. На шифтах, господи, они на шифтах идут. А, просто они на шифтах идут. Что за позорные стратегии, ребят? Экономический. Вы что там на настратежничали-то, А? 20 секунд до конца раунда В результате просто сейчас один челик с МПшкой Закроет и дон Тачи эмотью И все, и будет просто финиталя комедия А, ну понятно, понятно Ну, ну все-таки закрыли в итоге Ну какие, какие нахрен До 20 секунд сидеть Алёвы вы чё, Алешеньки не обессуйте, ребятки, но так не играется уже в современном КСе. Это стратегии далекого 2008-го задристанного года. Уже никто не играет с выходом на 20-й секунде и с шифтами на экономическом. Вы чё? Это прям как просто... Вот кто пенсионеры, если они так играют. <х> Ну-ка, поменялись названиями команд быстро. Сейчас в моде... Ну хотя бы там, я не знаю, на минуте выходить. Но ну, уж куда на 20 секундах прям, я не знаю. Во, смотри, Видите? Видите? Чуть более агрессивно решили сыграть мой изи-роллер по фрагу. Легчайшие фраги. 5 в 3 на ровном месте и точка захвачена. Смысл был сидеть до 20 секунды в предыдущем раунде Ведь все элементарно просто Тем более у любителей так всегда было Вот сколько я комментирую Counter-Strike Столько всегда это и было Медленные стратегии не работают у любителей Потому что они не умеют на самом деле медленно выходить Они хотят уметь, но им не удается это делать вот такова реальность просто, да? Потому что там, ну, вы представляете, за несколько секунд нужно принимать очень важные решения. Нужно очень быстро уметь все чекать и очень быстро уметь всех убивать. Так что, ну, дело такое. <как> Так, что у нас тут дальше? Матчпоинт в результате. Дигл, несколько эмочек. И всякие вот такие вот замечательные приколдесы в виде Фомаса и Дигла имеются у пенсионеров. На мой взгляд, это, конечно, не очень рабочая схема, но в теории, наверное, реализовать ее как-то хотя бы попытаться-то можно. Вопрос: откуда, с какой позиции, как пытаться это вот все реализовать, да? Опа! Сумасшедший! Даблкил! Подрезал только что под точкой Б. Красавчик! Изироллер. С одним хп остался С одним хп И только Ладно Даже не буду продолжать Константин, ваш предикт тоже не зашел Но вы пока что ближе э -э К Потенциальному Потенциальному Счету Результату, да, то есть Потому что вы сказали 16-3 А второй, кто ближе был Это Володя Дуримар, да Который сказал 16-6 но вот ваша 16-3 к 16-4, например, ближе. Че, господи, там люди в бан отлетают. Вы чё, ребят? За что там так много людей в бан отлетает? Скорости неимовернейшие. Ну ладно, я верю, что есть за что. Итак, изи роллер на ноге просто забегает, убивает эйфорию, но, к сожалению, не успевает спасти Киргиза. Гейм овер, минус donт touch. 1337, минус the best. И тишина, давящая на уши. Мотя. Изи роллер. Ну, ГГ. Видимо, да? видимо. Видимо ГГ, дорогие друзья. И это ГГ не в смысле, что конец карты, а ГГ для команды Cold Они. А, не... а что, он дефает? Да, дефает. <laughs> а то я смотрю, диффузов-то нету. Как бы нельзя так долго ждать. 15, 5. Все, теперь ставочка Константина уже не зашла полностью. Теперь у нас ближе становится Володя Дуримар. Ширали, спасибо за подписочку вам на ютубе. А, все. Все, еврей, красавчик. Красавчик. Бдите там, ребят, за чистотой чата, чтоб никто никого не ругал. И никто никого не банил. Киргиз минус 1337 и открытие на точку А готовится в этом раунде от команды Cold Cuts. Жесткая, быстрая, изи роллер, дабл на выходе. Все, я думаю, это все. Потому что, а как это, простите, выбивать вдвоем? Ну, флешка. Неплохая, кстати, флешка. Достаточно прилетела. и слепанула сразу двух соперников. ХАЕшка залетает вот уже не так, как надо. Эйфория погибает. И по-сумасшедшему, увы, есть информация. Его ждут уже с двух сторон. Спрей минус Киргиз. Надо перезаряжаться, наверное, да? Нет, к сожалению, не заходит стрельба по пульке. И это 16-5, дамы и господа. Ну, точный счет в результате не угадал никто. Но ближе всех был Володь Дуримар поздравим его с победкой в этом так сказать мини как он называется мини интерактивчики